Октябрьский денёк. Ой, не на на эту красоту и на наши замечательные просторы. Очень, очень душерадостно и красиво. Вот они, паутинки. И, конечно, так выглядят. Достаточно крупные. Только ну покажи. Ух ты, красавчики. Нет, большие, хорошие. Они вкусные? Нормально. Осенний лесок, Ой. золотая осень. Приехали посмотреть грибы, чё то где-то. Мы там что ли ходим, когда-то здесь было много-много грибов. Сегодня мы их пока не видим. Есть тут в этой посадке, называется грибы, такие паутинка. Желтенькие, очень плотные хорошие грибочки, мы их в свое время и солили, и мариновали, но на сегодня вроде дождь был в субботу хороший, воскресенье был, но пока мы ничего не видим, но немножко нашли конечно, значит еще погода не созрела для сбора, но погуляли очень красиво, лес, природа, замечательно березы красивые стоят золотые очень очень хорошо общаться хотя бы с природой погода благоприятствует для того чтобы погулять походить тишина благодать грибов собрали называется паутинка не очень много но собрали нам хватит чтобы сделать икру сделать пирог с грибами да и вот просто полюбоваться красотой золотых берез. Это большое дело, чтобы создать себе настроение. Но не совсем нам повезло с грибами, скажем, их не очень много. Ну и что? Это то настроение. Солнечное, золотое. Ах, как хороша природа. Вот здесь зеленые, это, здесь вот Золотистый цвет, а в эту сторону прям зеленый, видите, как полоса красиво разделяется между посадкой и полем. Я всем желаю доброго настроения, солнечной погоды, всем всех вам благ земных, здоровья.